Всем привет друзья, меня зовут Артур Роуз и в этом видео я расскажу как зарегистрироваться на YouTube. Хочу напомнить, что если вы не смотрели предыдущих моих два урока о YouTube, то обязательно посмотрите их, они будут очень полезны для вас. Ссылки на них будут в конце этого видеоролика. А пока давайте разберемся как же зарегистрироваться на YouTube, и так поехали. Для начала мы открываем любой браузер, у меня это Google Chrome, и в нем, значит, в поисковой строке, в адресной, точнее, строке, вбиваем официальный сайт YouTube, youtube.com. После того, как зашли на него, для того, чтобы зарегистрироваться, что нам нужно сделать? Мы нажимаем кнопку «Войти». Сейчас я нажимаю «Добавить аккаунт», чтобы все проделать вместе с вами, и тут вот нажимаем «Создать аккаунт». Очень внимательно, вот если у вас есть вот такая надпись: создать новый адрес Gmail, то обязательно нажимайте ее. Если нет, значит все нормально. Этих два окошка они очень похожи, но они разные. Окей, все. Значит, мы нажали. Ну, давайте придумаем любое название. Имя, на самом деле фамилии. Можно написать как настоящие, так и фейковые. Так, ну давайте я создам канал. Как раз давно хотел. Уфимская. Ну, допустим, ТВ. Так, что мы делаем? Значит, просто вставляем сюда, выбираем адрес Уфимская uh, ТВ. Так, смотрим, занято, да? Ну, давайте поиграем словами и просто поменяем местами ТВ Уфимская. Окей, все, такой уже адрес свободен. Так, ну, набираем пароль. Взбиваем вбиваем дату рождения, допустим, да? Пол. Так, и номер телефона. Не бойтесь, друзья, указывать свой номер телефона. Вот я, правда, не знаю. На свой номер телефона я уже, значит, регистрировал почту, получится у меня или нет. Запасной адрес электронной почты. Можете указывать, можете не указывать. Так, видите текст. 7. Данный текст для того, чтобы доказать, что вы как бы не робот, да? Убираем страну, Россия, принимаем условия, политику, нажимаем кнопочку «Далее». Можно нажать «Сохранить», если есть такая функция. Итак, сейчас нам нужно будет подтвердить. Можете выбрать либо текстовое сообщение, либо голосовой вызов. Мне удобно текстовое сообщение. Нажимаем «Продолжить» и жду код по смс так друзья код пришел набираем его после этого нажимаем продолжить почта наша создана обратите внимание значит смотрите вот тут вот в правом верхнем углу есть несколько значков, да, вот это ваша почта, так, и вот тут вот, значит, все сервисы, которые вам дает Google, то есть, когда у вас есть почта, вы можете использовать YouTube, карты, новости, календари, диск, то есть диск онлайн, да, какие-то документы загружать. Google, плюс соцсети, фотографии, переводчик и почта, да, ну там еще какие-то дополнительные сервисы были, блог можно свой завести, документы, контакты и всякое такое. Так, ну, мы нажимаем YouTube, или можем здесь нажать, перейти к сервису YouTube. Так, нас перенаправляют на YouTube. Значит, теперь обратите внимание, вот тут вот в правом верхнем углу ваш аккаунт. Значит, тут показано, что 0 подписчиков, фотографии, ее можно нажать изменить, как это сделать мы рассмотрим уже в следующих видеороликах, как настроить сам канал тоже. Нажимаете мой канал, оставим, Уфимское ТВ, нажимаем создать канал. Ну вот и все, друзья, теперь вы знаете, как зарегистрироваться в YouTube и как завести свой канал. Если видео для вас было полезным и актуальным, пожалуйста, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. В следующем видео уроке мы поговорим о том, как настроить YouTube канал. Напоминаю, с вами был Артур Рус. Всем пока.